Посерьезный, блядь, собрались нахуй, позли, парни, позли. Да, все, вот, все хорошо, блядь, да жестко надо, жестко, блядь, жестко с ними играем, блядь. Все будет нас злить. Они за Один Всех И все за назем! Один за Один назем! за назем! Один назем! Один назем! Один назем! Один назем! Один назем! Один назем! Один на! матче нашей регбиной команды «Спартак-Москва». Сегодня у парней первая игра в этом сезоне, новый чемпионат, федеральная регбиная лига и дерби получается, дерби «Спартак-Динамо». Ну, парни будут биться, соответственно. Мы надеемся, что победа, а как по-другому, да? По-другому не может быть, только победа. Поэтому небольшой легкий выпуск про регби. Если вам эта тема зайдет, напишите в комментариях, и мы приедем в тренировку к парням, и я лично поучаствую там. И помечу как следует наверное, по всем частям тела. Короче, мне к фанату динамо регби погнали. «Берет фанта! Берет фанта Сначала семья, сначала коллектив, а потом уже результат придет. Все, братва, матч начался очень бодро, динамично. Много стыков, много травм уже в начале матча. Но настрою у одних и у вторых просто пределы. Парни из Динамо, наверное, хотят отомстить еще и за кубок, <laughs> который был. Но тут по-настоящему накал прям бомба. Поэтому что, смотрим, пообщаемся с ребятами нашими. А также в конце этого ролика будет розыгрыш так что смотрим до конца. Да, да. Давай, давай! давай. Поэтому, бля, я мужчина, раз, бля, они привыкли, но не готовы, а мы готовы, бля. Поэтому надо все жеще делать. Давайте разозлитесь, разозлитесь Давай, давай, все, посерьезнее, собрались нахуй, позли, парни, позли. Все, все, все, хорошо, бля, Да жестко надо, жестко, бля, жестко с ними играем, бля, Все будет нас золеть. Они за всех! И все за него! Они за всех! И все за него! Они за за того! Здоровье крепко, либо министки, либо связки, либо там непонятно что, короче, сейчас заберут в больницу, будут делать. Марта, как уже сказал, очень травмоопасный спорт спорта, да, составы команд Динамо, ну, столица ваш, по силам, как у вас. Но самое главное, что мы честно играем. Столица, наш такой наш один из различных вопросов, мы очень уважительно друг к другу относимся и вот именно с точки зрения спортивных, да, каких-то мероприятий, они также не подписывают спортивных, как мы. мы играем с вами, в стам, они с вами за Что решает тебя, собственно? Поход к коленку. Боль хуина, у меня с самого правой Это, блядь, вот, коллеги, блядь, хуйней занимаются просто, блядь. Поэтому, вот, опять же, все, кстати, силы, бля, я думаю, рубка, бля, как, как и, как и даже, регионов, короче, да? здесь, все пределаны здесь, да, все так. честно и, блядь, максимально, блядь. Приближённых, парни, скажу еще раз в этом выпуске, обязательно переходите к парням вы в социальные сети, подписывайтесь на них и поддерживайте пацанов, потому что парни рубятся реально за ром, это не просто слова, как вы можете это видеть, и делают это все своими руками, команду, по сути, содержат своими, своими же руками, поддержки необходима брать. Самый топ сейчас бойкоп, вся история в <связь> этом да, все свободно, бля, вот сейчас мы в землю играем, неудобная локация 3 оставшихся матча будут на филиат, бля, в города, бля Обязательно и, нужно да. будет приехать и поддерживать Да, реально, вот будет блохутельно, если бы, у нас прям полная трибуна, что только единственное, без фаеров там вот, Ну ладно, э -э -э что уж поделать, будем голосом, значит, поддерживать Это другая культура, здесь нету, значит, нет, взаимных оскорблений, да, но В регби играют в, в, в элементах, правильно, да, я понимаю, в регби играют в, в, в, в элементах все Джентльменов и хулиганов. Ну что, брат, здоровье, но мы продолжим смотреть. Лайк Мишань. Мой номер там. Внизу Мишань не лайк. Смотрим дальше. Ликинг Да. Типа, во-первых, Миша отказался ехать в больницу, сказал где-то в Москве типа, конечно, конечно. по месту где-то жизнь стало. Во-вторых, смогли видеть, да, парня, отыграли на жаре на этой крошки. Еще сил есть по Ну все, конец матча, Спасибо. пока уверенно ведем. 15. клуб «Спартак» Москва побеждает рюбийный клуб «Столица». С победой, мужики. Очередное дерби за нами. Здорово. Давай, давай. Чак, иди поблагодарить. наши! наши! Yes! yes. Битый, не битый, что, друзья, Сергей тренер нашей команды Сереж поздравляю с победой. Спасибо дух. Скажу, спасибо большое под... болельщикам, которые пришли поддержать нас без этой поддержки бы ребята так не бегали. В первую очередь большое им спасибо семьям да, ребят, которые пришли поддержать. Без них бы они тоже так не бегали. потому что то что команда это семья. Друг друга поддерживаю в любой ситуации, то есть в команде, не команда. Должны друг друга поддерживать, уважать друг друга. Это вот. наши любимые тренера. За да. С победой еще раз. В первую очередь у нас в стране команда строится на отношениях друг к другу, принципах семьи. Не команда, а семья можно Да, назвать. в первую очередь от этого. Второе тоже второе. Сначала семья, сначала коллектив, а потом уже результат придет. Вот запоминайте грамотные слово всех вообще касается, всех, кто где-то занимается. Э, спасибо нравится. большое, да. то, что пришли поддержать. Ну, куда Пусть... мы денемся, да. тем более очередной дерби с «Динамо», который стал нашим. Поздравляем. Приходите, раз, поддерживайте, поддерживайте. регби, хороший вид Все внизу на парней, у них сейчас будет много игр, им нужна поддержка, поэтому братва не сидим дома, а как вы сегодня вы видели, приехали ребята, поддержали, и братве приятно, и собственно победа в Крымане. Все, до свидания, один за всех! И все за одного! Друзья, всем огромное спасибо, кто дострел этот ролик до конца. И как я сказал в начале этого выпуска, у нас будет розыгрыш, собственно, рогбинный мяч от нашей братвы из рогбинного клуба «Спартак». Скоро мы разыграем в наших социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочки перед вами, а также в описании к этому видео. Там мы скоро выложим все, соответственно, все новости, где и как будет происходить розыгрыш. Но этот мяч останется кому-то из вас. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. И это был не Фаната.